Всем приветик, познание себя, король активности, стихия, воздух. Вы всегда думаете о том, что надо действовать. Действовать в плане работы, в плане знаний, в плане здоровья. Во всех сферах вашей жизни вы всегда думаете, что надо действовать. Это правильно, вы всегда действуете. Вы считаете, что сидеть и думать мечтать это, конечно, нужно, но совсем на маленький промежуток времени надо уделять мечтаниям. А вот действовать нужно здесь и сейчас. Вы очень много работаете, вы даже можете много получать знания разных знаний. Даже вы можете изучать разные языки, разные науки. Вы очень много читаете. Вы абсолютно все читаете. Также вы можете со многими людьми общаться. У вас очень много друзей, очень много знакомых. Вы можете все свои дела за неделю все дела сделать. Абсолютно все дела. Вы также по настроению быстро можете переключаться с одного состояния в другое. Вы можете грустить и быть веселыми. Вы можете быть разными. Также вы понимаете, что Активность, энергия активности. У вас энергии очень много, и вы эту энергию пытаетесь не то, что подарить, а именно применить и дать тем людям, кому это необходимо. Кому-то советом, кому-то нужна помощь ваша, физическая, что-то там помочь, перетащить или даже построить. Также ваши советы, ваши знания, ваше умение, также что-либо нужно починить. Вот человек не знает, как починить, и вы можете своей энергией не только сами начать что-то делать, но и помогать людям. Вот как мотивация. Включается у людей тоже желание что-либо делать. И не только вот вы, например, что-то сломалось, вы что-то делаете чините. Но и с вами тоже человек начинает чинить, помогать. То есть вы вместе что-либо чините. Например, сломался там, я не знаю, холодильник. И вас человек позвал. Посмотри, пожалуйста, может, ты как-то знаешь, что тут нужно починить и вообще оценить состояние, в каком находится холодильник, и что нужно, ну какие там детали, еще что-то, что нужно сделать, чтобы холодильник начал работать. Вы смотрите, смотрите, вы также говорите, что вот, вот здесь, наверное, что-то не то. Давай здесь, правильно, давай вот это вот И вот человек тоже, он зажигает ту идею, что надо да, это делать вообще вместе. Как мотивация. И вы вместе чините, у вас все получается, и так же человек думает. Это вот настолько здорово, что не просто смотреть на то, как человек что-либо делает, а именно помогать вместе, сообща. И вот эта энергия, которая у вас намного, вот в большом количестве находится, прям во множественном, в большом-большом количестве, ваша энергия передается также другим людям. Вы сами энергичные, и вокруг вас люди тоже становятся энергичными. Всем пока!